Приветствую вас, дорогие зрители моего канала. Вот данная часть номер три. Дожигательные камеры. Точнее водогрейного котла, многофункционального, как для пиролизного газа. Так можно работать и на пропане. И на природном газе. Срывной клапан. Бронит не поставили. Еще врезки не сделали под уходящие, точнее, уходящие подачу обратку циркуляции на теплоноситель. Установили горелку хиролизную. Розжик автоматически в режиме будет. С помощью пропана. Через небольшую пока, горелку. Это в четвертой серии я вам покажу установку. Автоматику все. Вот, сама горелка труба в трубе сюда будет приваривается фланец здесь будет пиролизный газ здесь подача воздуха вот. все быстро снимается переставляется другую горелку допустим на дизельку вот, дизельку я буду устанавливать бамбарджи 150 киловатт она да. вот. то есть по пластине подогнал подходит все прямо идеально вот. что тут дальше еще дальше будет производиться обшивка самого котла утепления вот. а будет еще установлен здесь вот так врезка еще одна под по типу такой контроль Foi